Весь мир трепещит. Все боятся и правильно боятся, потому что единственная страна в мире управляет миром и принимает решением. Это Москва, Россия, Кремль. А вы все божьи коровки. Вас пнуть, плюнуть, от вас ничего не останется. Вон они, свет погас, они уже все перетрухали. О, свет погас. По всей Европе погаснет свет. И в Америке погаснет свет.